Всем привет друзья с вами Юрий и канал как заработать в интернете. В этом видео речь пойдет про автозаработок в интернете без вложений так как на сегодняшний день тема автозаработка многих интересует покажу проверенный сайт, где просто скачав и установив программу вы сможете зарабатывать в автоматическом режиме. Так что досмотрев это видео до конца вы будете знать как можно заработать деньги на полном автомате. Сайт называется VIP, ссылка на сайт будет в описании под видео. Настоящее время, когда Интернет является неотъемлемой частью нашей жизни, вполне естественно возникает вопрос как заработать в Интернете, все что вам понадобится это компьютер с доступом в Интернет и немного свободного времени достаточно 20 минут в день, но тут как и везде, чем больше работаете, тем больше зарабатываете. Заработок в Интернете без вложений на нашем сервисе не требует каких-либо специфических знаний или опыта, с ним сможет разобраться даже школьник, для кого-то этот заработок может стать существенным источником заходов в возможностью Накопить необходимые средства для игры на Форекс, для кого-то возможностью оплачивать сотовый телефон, интернет или онлайн игры, а для кого-то станет толчком к собственному бизнесу в интернете переходите по ссылке здесь вверху у вас будет зарегистрироваться регистрируйтесь далее а на почту вам придет логин с паролем который указывали и плюс еще платежный пароль все это обязательно сохраните запишите далее входите в кабинет здесь вверху нажав на треугольничек можно переключиться либо рекламодателю, либо пользователю нажимаете пользователю далее нажимаете заработать здесь вам открываются Программы для установки начните работу с просмотром видео урока по работе с сервисом. Зарабатывать на сервисе VIP можно тремя способами через специальную программу для заработка, через плагин для браузера и через автоматическую программу для заработка. Все эти способы не заменяют друг друга, а дополняют. Поэтому, чтобы заработать больше, установите плагин в браузере и используйте обе программы для заработка. К тому же одна из них автоматическая, и ничего кроме автозапуска от вас не требуется рассказывать, объяснять я не буду, как здесь он настраивается, скачивается. Здесь есть полностью видеоинструкции и Выключающие материалы, видео уроки и все делаете по видео видеоурокам, также здесь есть вкладка «Справка по разделу» и здесь есть список полностью обо всем, можете почитать разобраться также если что-то непонятно есть какие-то вопросы, здесь нажимаете «Отправить нам сообщение» и все, и можете написать в техподдержку, но думаю данных инструкций вам будет достаточно для того чтобы понять как все работает и начать зарабатывать в автоматическом режиме для большего заработка, здесь есть партнерская программа, здесь находится ваша партнерская ссылка, делитесь ею с друзьями и тем самым зарабатывайте батываете больше. Вывод здесь от 10 центов как заработаете минималку нажимаете баланс минимальная сумма для вывода 10 центов для пользователей с низким рейтингом а 30 центов чем больше будете работать тем больше у вас будет повышаться рейтинг вывод здесь доступен на кошельки WebMoney яндекс деньги киви кошелек на сотовый телефон либо на банковские карты вывод средств может занимать несколько минут а в случае вывода на пластиковую карту до 5 рабочих дней в общем вот такой вот сайт для автозаработка в интернете без вложений переходите и регистрируйтесь устанавливайте программу и зарабатывайте